Заперта? На замочек, засов и цепочку. Моя дверь заперта, вместе с дверью еще и душа. Милый друг, я не та, что хотела казаться вам дочкой. Милый друг, я не та, хоть не выросла из малыша. Я взломала ваш кот, вы хотите, чтобы вас брали силой. Кот хорош, но, увы, не подходит под эти замки. В ваших планах рекорд... В моих письмах сплошное спасибо, Нелегко фонари заменить на кувшинке реки. Кошки сами себе, кошки сами с собой, А собаки лижут руку, Вы буду кошкой, Сквозь не хочу, кошки сами себе. Покраснели дорожные знаки, общение на «вы» упрощают концепцию чувств. Моя дверь заперта, в этом городе нет конкурентов, Город мал, тесен мир конкурентов для рифмы тебе. Я была завита, я где-то в атласные ленты, Но как будто вампир жаждет соли на верхней губе. Я умею прощать, я прощаю и снова в смятении, Но во мне есть она, солитер. Пожирающий страх. Не люблю обещать невозможного даже за деньги. Моя гордость сильна, мы живем в параллельных мирах. Моя дверь заперта, я ее никому не открою. Даже если опять я не верю, не жду и не чту. Моя дверь заперта, пчелы памяти кружат сароем. Невозможно измять электронную эго-мечту. Я хотела вас ждать, я хотела быть с вами в болезни. Я бы даже без слов позабыла в Сибири, Восток. Но вам чужда нужда, одиночество бесполезно кто-то жаждет голов не заметит на поле цветок моя дверь заперта свет погашен и окна в молчании моя память больна мое завтра графично до слез милый друг я не та я уже не даю обещаний, мне не нужно вина табака и каких-нибудь доз моя дверь заперта сколько раз повторяется фраза сплюснут маленький мир он как раньше стоит на китах моя дверь заперта все случилось нежданно и разумно. Моя дверь заперта, заперта, заперта, заперта. Конец второго отделения.